Хочу сказать, что непчежурналисткой журналисткой у меня уже э, я уже давно не имею работы. То есть последнее мое место работы, вот сегодня у нас какое, 20 сентября 2014 года. Вот, последнее место работы это первая антикоррупционная СМИ. Я там работала спецкором. Достаточно недолго, но много статей написала. Вот, а по Урлашову, оболганному Урлашову, по делу э, Павла Дмитриченко, солист Большого театра. Дело о нападении на Сергея Филина, я тоже считаю, что Дмитриченко оболган и посажен незаконно. Ну и там немного по оборонсервису такой с, с элементами юмора и еще ряд статей. вот Ну и мой блог, я веду это как бы вне какой бы то ни было работы anna v вот. И вот с конца ноября 2013 года у меня до сих пор нет работы. Я, естественно, на фрилансе пытаюсь найти какие-то варианты, но, ну, я написала там статью в «Объектив», в европейский журнал «Объектив» по, по тюремной медицине. Статья вышла в декабре, по-моему, 2013 года. Вот, хотя я сдавала туда три статьи, но из них приняли одну, и причем все три темы были согласованы, но почему-то вот а, приняли только одну, а две остальные. По «Урлашову» была статья «Галопом для Европы». Вот. И, значит, статья была очень сильная, мощная статья «Как разрушить российскую коррупцию». Вот. Но ну, это я сейчас так укороченно ее назвала. Вот, там было про два проекта в области сельского хозяйства, российские проекты, которые затупили. Вот, и там подробно было рассказано об этих проектах, как чиновники их тупили и о том, что, как, бы, как вообще чувствуют себя наши, так сказать, правительственные структуры вообще во всем этом. Вот, я считаю, что правительство российское нигде по крайней мере сейчас, на сегодняшний момент, потому что в общем, развал страны, он свидетельствует вот, как результаты обо всем этом. Вот, ну и, соответственно, еще я работу, ищу, еще найти не могу. Вот, ну, выживаю еле-еле, на пределе. При всем при том, что я воспитываю ребенка, мы живем в Москве, мы снимаем квартиру, я снимаю квартиру, сама плачу, но я сдаю при этом две квартиры, одну в Волгограде, другую в Электростале. Вот, ну, тем... и плюс у меня еще алименты есть. И редкие, когда заказаны статьи. Но, как правило, меня кидают. Вот, я вкладываю какие-то труды, я пишу, и в результате, так сказать, на выходе даже заказаны статьи мне потом почему-то отказывают. Ну, я это связываю с тем, что меня просто финансово блокируют. Вот, финансово блокируют для того, чтобы просто меня выживать. Ну, не дать мне жить, потому что ну, слишком нелицеприятно. У меня блок. И многие пытались наложить свою лапу на мой блог, потому что у меня там еще и богословства не очень много, я хорошо владею вопросами церковной жизни, ибо более 10 лет провела в церкви, живя глубокой церковленной жизнью. Вот у меня очень такой... Серьезный, глубокий ум, я внимательно отношусь к, ко многим деталям, которые позволяют мне анализировать большой объем информации в короткие сроки и выдавать очень точный даже результат. Вот, поэтому я в, общем, в свое время занялась даже расследованием громких уголовных дел, но когда у меня не было работы, я это делала только с помощью доступных источников информации. Вот. А когда была работа, соответственно, ну вот в первом антикоррупционном СМИ, соответственно, ну, как бы я еще была способна, допустим, представиться журналистам и задать какие-то вопросы разным лицам. Вот, Ну и, соответственно, возможностей было больше. А сейчас у меня возможностей меньше. Я тоже, в общем, сижу, ковыряюсь в интернете. Ну, естественно, по ходу ищу работу, но пока у меня с этим очень сложно, поскольку у меня не только финансово блокирует меня, и блокирует систематически возможность устроиться на работу. И делается это самым разным путем, и путем коверкания моего блога, и путем коверкания моего, а, там, не знаю, портфолио. У меня еще портфолио есть, вот где там частично собраны какие-то мои статьи, портфолио мое freelance.ru slash юзер слэш колесникова-анна по-моему, вот такой адрес ну и слэш в конце вот, ну еще резюме у меня есть ну и систематически, если пытаются кому-то отписать, вот, ну общем, вот, а если я пытаюсь все-таки отбиться, то здесь -то по принципу уж не доставайся ты никому вот. И, соответственно, мне отказывают либо в работе, либо в принятии статьи, на я потратила время, которая должна быть по идее оплачена. Ну, в частности, вот с Евроинвестом у меня так зимой не очень хорошо получилась инвестиционная компания Евроинвест, которая, ну, представитель которой был такой Бобринский. Денис, по-моему, звали, значит, этот Боблинский ко мне, так сказать, обратился, чтобы я ему написала статьи для их корпоративного издания, вот, ну, а когда я все это написала, и причем написал вдвое больше, чем изначально он, как бы, заявлял, Получилось, что э, они не собираются со мной заключать прозрачный договор. То есть мне предложили договор с какой-то левой конторой. Вот. Потом, знаешь, когда я выбила все-таки договор с, с их компанией, они мне предложили вообще договор, в котором было прописано, что вообще полная секретность наших взаимоотношений, что я вообще не имею права никому никогда вообще рассказывать о том, что такой договор был. То есть, фактически, секретится мое авторство. Меня это не устраивает. Меня, э, так сказать, авторством своих статей я набираю себе имя. Вообще многих лет себе это именно набрать не могу, потому что каждый раз кто-нибудь пытается наложить свою лапу на, так сказать, мой труд. Меня это не устраивает. Вот. Ну и, соответственно, мне пришлось тогда отказаться от сотрудничества с этой компанией. Я запретила им публиковать свои статьи и денег не взяла, которые мне обещали. Вот. Хотя деньги мне, разумеется, нужны. Если эта компания все-таки пойдет мне навстречу и заключит со мной действительно честный настоящий договор, то я. Так сказать, с удовольствием им отдам те статьи, которые писал для них. Это, в частности, по Ротшильдам, по Олимпиаде, ну, сейчас Олимпиада не актуальна, но, тем не менее, вот, и по э, статье э, по галерее 1112 которая, в общем, является их там другом или спонсором, не знаю, или они спонсируют эту галерею, и что еще там было, что еще там было, да, я им еще отредактировала, а, было интервью с Алексеем Всемирновым, это трейдер вот этой компании. И было еще, я им сделала информацию, так сказать, привела в бурский вид информацию по их школе, у них там какая школа, это самая школа трейдеров или брокеров. Вот. Ну и, соответственно, это, это мне тут новости, Да, вот там непонятно, да, вот эта вот останкаинская башня где-то там видна, где она там есть. -то. Где-то она там есть. А, вот она. Да? Вот. Ну и, в общем, то есть работа, которую я им сделала, она тянет, в общем, на вдвое больше, нежели чем мне было обещано. Потому что мне было обещано 9 тысяч рублей за... Вы о каких копейках идет речь, да? 9 тысяч рублей, так сказать, за... Ну, изначально планировалось две статьи, а потом выяснилось, что четыре, еще нужно было отредактировать одну статью их брокера. И Я это сделала, причем со знанием экономики, потому что у меня помимо математического первого образования есть еще экономическое образование, в общем, я кое-что, в общем, соображаю, и в финансах, и в брокерской деятельности. Потому что э, про, так сказать, трейдеров, с трейдерами имел дело, ну, вот как, как журналист. Ну, и плюс у меня есть экономическое образование, второе высшее. Вот, вот такие вот дела. Так что еще я работу, Колесник Ивана Вячеславовна, город Москва. Вот сейчас нахожусь у себя дома, в квартире, которую я снимаю уже три года. По улице Декабристов, дом 38, квартира 58. Я являюсь мамой дочери своей Колесниковой Ольги Денисовны, которая сейчас гуляет, 14 лет ей. Вот, и в общем... Вот эта вот история, о которой я еще систематически, так сказать, говорю. А вот эта фотография, это я с ней. Но Ольки здесь 7 лет, вот в этом лежам платьишке, соответственно, 2007 год. Вот, и, значит, история, о которой я периодически, так сказать, говорю о том, что мне некая майорка Каверина Мария Викторовна прислала отказ в уголовного дела, который никого не просила возбуждать, причем возбужд... Значит, она мне прислала отказ в возбуждении уголовного дела по якобы моему сообщению о преступлении. Я не сообщал о преступлений. преступлениях. Я всего лишь ночью 31 мая на 1 июня вызывала полицию для того, чтобы они нашли мою загулявшуюся допоздна дочь, которая упорно не хотела в свой день рождения, возвращаться домой рано, она считала себя взрослой. Вот. Никуда она там не бежала, не сбегала, просто вот, так сказать, у нее просто был отрублен телефон. Иначе бы я, конечно, в полицию не обращалась, вот. Но все как бы там разрешилось, и я написала и объяснение, и заявление о том, чтобы прекратили розыск, моей дочери и расписку в том, что мне ее доставили домой. Хотя, в общем, не без проблем, но тем не менее мне ее привезли. Хотя забрали от подъезда ребенка, который шел домой. В общем, нехорошо так получилось с их страны. Но тем не менее я простила этим полицейским. Вот. Ну, какая-то какая странная Каверина, майор Каверина, она оказалась из а, отдела по делам несовершеннолетних. И, в общем, само это как его сам этот отказ в возбуждении уголовного дела, он, в общем, был настолько лукаво составлен, сейчас я попробую его найти. Где-то вот тут вот у меня, где-то. А, вот. Вот она, эта бумажка. Вот. это бумажка. Вот так, да? Сейчас я вот открою. А. Вот это вот. Вот это, вот. вот. это было подписано, значит, кем? Замначальника полиции по району Отрадная Е.А. Стребковым. Вот а, а вот, собственно, само это постановление в отказе возбуждения уголовного дела, в общем, это полная лажа. Вот в тексте полная лажа. Еще и она отправила его копию, отправила каким-то странным заинтересованным лицам. А, вот, это как бы речь идет о том, что ребенок у меня нашелся, да, его значит, то есть это чудовищный, настолько чудовищно составленный текст, под который могут сфабриковать любые. Вообще документы совершенно любые. Вот. Ну и я в своем блоге, естественно, об этом писала. И у меня есть, а, так сказать, сводный пост, в который я собираю ссылки на все эти посты. Он называется «Дню защиты детей от полиции посвящается». Вот. Ну и, так сказать, в зависимости от поста, по-разному называется. В моем блоге anna точка ком.